Господь, есть истинный мой путь, Идущий светлый небесам, небеса. Он мне сердце утешает своим словом, Ободряет, освещает путь ногам. Он мне сердце Ободляет, освящает путь в ногам. Господь есть истинный мой путь. Господь, Хранитель мой, ищи во время горе. Крыл свои хранит, не бойся, сердцу говорит, за руку правую ведет. Отсею крыл свои хранит, не бойся, сердцу говорит, за руку правую ведет. Господь, Хранитель мой, ищи. Господь, и счастье моя вовек, Господь моя твердыня, А я ничтожный человек, Так беден, нищий, наги слеп, Но им хранил даны. Но им храним до ныне, Господь и счастье моя, побед! Господь, спасение мое, Источник вечной жизни, В Сердце веру Он вселяет, Прибежище мое Сердце веру Он вселяет, Тайны неба открывает Он прибежище мое Господь спасение мое Господь любви есть полнота От греха освободил, кровью чистою омыл, что струей текла с креста. От греха освободил, кровью чистою омыл, что струей текла с креста. Господи, любви есть полнота. Он вдруг томящийся в грехе, Теперь подумай о себе. Детский не вечный на земле, А мир вокруг лежит возле, Подумай о своей судьбе. На земле, а мир вокруг лежит возле. Подумай о своей судьбе, подруг, да в блике.